Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров и показывать тебе все самое актуальное и новое, что мне удалось построить или же разрушить. Ну и касательно темы разрушений, в сегодняшнем выпуске мы постараемся демонтировать, деструктурировать вот этого вот нашего а, монстра Бура под названием а, Червь. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, а пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, такими, например, как космические инженеры и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Итак, демонтировать мы его будем ввиду того, что у нас появился совершенно новый аппарат, а именно майнер, как я его окрестил. Да, выглядит он вот таким вот образом, ну а поподробнее о нем я расскажу в отдельном своем видео, да, о том, какие у него функции, о том, как я вообще его делал и вообще о его о тонкостях и нюансах. Речь у нас в этом видео немножечко не о том. Ну что ж, демонтировать мы нашего червя будем не в несколько этапов. Для начала давайте мы его сейчас э, подгоним к нашей яме, э, к нашей яме для демонтажа. Пойдем, я тебе покажу, где она у меня. Находится, да, на нашей базе под названием рассвет, да, если кто не в курсе, мы играем на этой базе достаточно давно. А, ссылочку на все видосы, да, по а, моему прохождению, по развитию, ты можешь найти в описании. Я уже там все для тебя приготовил. А мы подходим к нашей яме для разборки. Вот тут она у нас находится, прям таки, друзья, под нами. Вот там вот внизу у нас стоят 5 резаков, которые будут сегодня кромсать нашего бедного червя. Ой, я ему не завидую. А, для того, чтобы ее открыть, по-моему, на какую кнопочку из этих я нажимал, а? Уже не помню. Вот на эту, по-моему. Да, вот таким вот образом у нас ям, ямка наша... От... Подожди, стой, не открывай! Там же кран стоит у меня! У меня там кран стоит. Я же кран не отогнал. Так, давай мы с тобой кран отгоним. Как раз-таки кран нам... Сегодня понадобится Мы будем с помощью крана нашего Да, вот, кстати говоря, наш кран Если кто не в курсе, да, он катается вот по таким вот рельсам Да, мостовой кран он называется Но только в рамках космических инженеров Да, тоже спроектировал я его лично сам своими руками У него тут необычная система питания а, Запитано все с помощью дрона батарейки, да, летающей вот он здесь у нас находится. Ну и давай мы сядем с тобой сейчас как-нибудь э, в кран. Только лишь можно подлететь, чтобы сесть в него. Так, ну что ж, запускаем наш кран. Он у нас сейчас выключен, я так понимаю. Да, запускаем его, все нормально. И давай постараемся его немножечко откатить. Да, вот так вот легко и просто наш мостовой кран перемещается по э, вот этим вот... Где-то примерно вот здесь мы будем вести забор нашего червячка. Давай мы остановимся примерно в этом а, месте. Да, вот тут мы тормозим. Так, нажимаем на парковочку. Все, наш кран больше никуда не уедет. Ну и пошли уже за червячком, сейчас сгоняем. Так, подожди, сначала ямку открыть. Сначала, друзья, откроем ямку, иначе как мы будем загонять нашего э, червячка? Да, все подготовим, все поэтапно, все у нас последовательно. Все, открывайся ямка, да-да-да. Вот такая у нас, у нас ямка, друзья, для демонтажа. Сюда можно поместить структуру размером 5 на 5 больших э, блоков. Да, если мы вот сюда зайдем, мы можем сосчитать. Вот так вот она у нас и выглядит сейчас будет происходить самое интересное так ну что ж червячок пришло твое время что называется ты нам отработал неплохо так немало мы на тебе повозили льда но ты стал нам слишком а, неудобен плюсов у тебя конечно же очень много ты у нас энергоэкономичный да в отличие от прожорливого вот того вот летающего бура будь он не ладен да всю базу мне уже разрядил да приходится прибегать к каким-то альтернативным источникам питания типа вот этих солнечных панелей да он там наверху у нас одна стоит и также я планирую в ближайшем будущем сюда уже наконец-таки какой-нибудь ядерный реактор, работающий на уране. Но об этом мы в следующих своих видео поговорим. Займемся с тобой тем, что мы припаркуем нашего червячка в нужное место. Да-да-да, все у нас тут в нем настроено, как ты видишь в кабинке. Так, снимаемся с парковочки мы и поехали. На самом деле он стал очень неудобным, да, в управлении. Очень неудобный, да, у нас такой деревянненький. Мы его собирали буквально на коленочки. Ну, для стартового выживания этой машинки вполне достаточно. Да, именно он позволял нам добывать тонны льда на раннем этапе развития. Так, ну что ж, подгоняем мы его куда-нибудь прям-таки под кран, а, потому что мы через яму, через эту не переедем. Я постараюсь его сейчас на кране туда вот отвести. Так, ну что, остановись здесь червячок, да, сейчас мы тебя будем а, эвакуировать в зону назначения. Так, садимся в наш кран. Где он наш кран? Вот, он наш кранчик. Так, для того, чтобы посмотреть, что-то под нами есть или нет, нажимаем на циферку. Отдаляем камеру и начинаем опускать наш кран. Так, ну что, попадем мы в червячка или же нет. Да, вроде попадаем. Ну-ка, оп, прицепился уже все. Прицепили мы червячка. И вот таким образом у нас происходит а, подъем. Да, вот таким образом у нас работает наш кран. Смотри, раз. И все, он уже никуда не денется. Да, поехали вперед. Загоняем его в самое начало, наверное. Мы достой. Да, Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, вот сейчас еще немножечко, еще чуть-чуть, и вот здесь, наверное, можно уже притормозить, да. Давай-ка мы сейчас тебя опустим пониже, прям отсюда наблюдаем, как он у нас опускается. Ну-ка давай проверим, нормально или нет мы его поставили, еще раз вот так сбоку зайдем, я думаю, что да, если вдруг он у нас, да, не заедет, мы его подтолкнем. Так, ну что ж, давай отцепляем кран, да, все, отцепаем, ой-ой-ой, не туда он немножко у нас полетел. Так, поднимаем кран, чтобы он нам не мешался. Да, ну и выходим, выходим, смотрим, где наш червячок Да, вот он нас повис, вот на этом здесь выступе Это и хорошо, и начинаем потихонечку демонтировать Да, наконец-таки мы добрались до момента истины Нам нужно сейчас сдать назад Давай, давай, давай, давай, давай, так, все, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. все, все, все Сейчас начнется самое интересное, главное, чтобы у нас сильно не упал ой, ой, ой, ой, ой, тихо, тихо, тихо, вот, вот, вот, отлично Все, выходим из червя и смотрим, друзья, пошла жара все, пошла жара. Здесь можно даже закрыть, наверное, нашу яму, потому что сейчас будут лететь куски. Но я это сделаю уже потом ближе к концу. Все, ребят, начали работать у нас, смотри, наши резаки. И мы потихонечку его с задницы начинаем распиливать Да, все дело в автоматическом режиме происходит Как только сюда в нашу яму попадает какая-нибудь жертва, типа вот этого червячка У нас начинают действовать резачки И они просто-напросто начинают расчленять свою э, жертву Иногда приходится их, конечно же, контролировать Ну что ж, давай посмотрим Вот сейчас мы отпиливаем заднюю часть нашему червю Ой, как ему больно, как же я ему не завидую Ну-ка давай с подсветочкой да-да-да, вот таким образом происходит у нас демонтаж Руками это все демонтировать достаточно долго Понимаю, что это можно через инструментарий администратора удалить просто-напросто Но я предпочитаю возвращать свои ресурсы обратно э, в систему вот таким вот способом Похоже у нас три, да, смотри, три, дв нет, два резака сейчас работают Остальные, можно сказать, филонят Но ничего, и им найдется применение да, как видишь, резаки у нас выдвигаются с помощью поршня. И вот сейчас как раз-таки такой момент, когда их нужно вернуть обратно в исходное состояние. Давай-ка мы сейчас этим и займемся. Что-то не хватает мощности, похоже, моего поршня, чтобы отозвать эти резаки назад. Это я, похоже, просчитался здесь. Просчитался. Ну ничего, если что, сейчас вызовем экран. Экраном оттуда достанем нашего а, парня. Вот мне кажется, тут ему мешают какие-то запчасти для того, чтобы двигаться назад. Сейчас мы попробуем подпилим. Тут у нас часть часть. Колеса осталось, я так понимаю, раз Может быть с этой стороны что-то застряло Да, необходимо все равно, ребят, следить Потому что у меня нет, а не автоматический разборщик Он полуавтоматический, да, поэтому приходится Здесь иногда вручную вот так вот Копошиться, так, сейчас самая основная задача Это задвинуть его обратно Заставить его ехать в обратном направлении Так, это кнопочка включения Да, она у нас занимается Распилкой Так, а вот эта, по-моему, кнопочка, насколько я помню Она вроде отвечает за Нажали? За то, чтобы у нас... Да, вот они потихоньку двигаются, но из-за того, что здесь масса большая, да, вот этот кусок у нас застрял. Да, поэтому я и говорил, что в, нет... в несколько этапов у нас будет происходить наш сегодняшний демонтаж. Не получается у нас как идеально, потому что структура достаточно не маленькая, а такие структуры мы достаточно нечасто сюда запихиваем. Так, ну что ж, пробуем с помощью крана. Неужели мы не достаем? Как так? В итоге мне получилось его подцепить, порегулировав немножечко высоту подвески нашего а, крана. Как вы видите, вот с помощью этого ползунка мы регулируем наши колесики, да, вот которые у нас находятся по бокам, они у нас также а, могут туда-сюда вращаться, надо будет эту кнопочку как-нибудь по умолчанию вывести, да, и благодаря этому мы, про, мы позволили нашему крану опуститься еще ниже, и мы подцепили этот большой э, кусок, давайте продемонстрирую, как у нас это э, выглядит, вот, за колесиком его подцепили, да, наш э, с вами э, резак не может обратно уйти, потому что этот вес ему мешает, давай мы сейчас попробуем все-таки э, поднимем немножечко этот груз наверх, да, вот, все, видишь, резаки у нас уходят все, резаки ушли на место и теперь можно опускать снова этот кусочек непонятно какого а, происхождения. Так, давай, опускайся уже. Ну, хорош там мотаться, а! За колесиком его взяли, да, и пытаемся сейчас опустить. Так, опускаем обратно. Так, так, так, так, так, так, так. Опускаем обратно и на пятерочку. Все, а, поднимаем сейчас, поднимаем наш кран. А резаки уже должны работать. Нет, они не работают, потому что там у нас небольшие нисхождения. Опять надо уже вручную запускать, да. В автоматическом режиме запускается только тогда, когда там совсем пусто и ничего нет. Так, рано я здесь оставляю. А мы переходим э, к дальнейшему разчленению нашего червячка ой, ой ой ой ой ты посмотри, уже половина Червяка нет, а сейчас мы начнем с его Другой части, так, ну что, запускаем Нашу систему, где у нас тут Кнопочка пуск, еще немножечко Как говорится, да, самое сочное осталось Я думаю, что здесь уже можно закрыть Давай закроем, потому что сейчас будут Лететь всякие мелкие детали И главное, чтобы нам в голову что-нибудь не прилетело Так, закрываем все это дело Да, для этого и сделана вот эта крышечка а, вот это... Ой-ой-ой-ой-ой, кран-то наш, забыли мы кран, друзья, да что ж такое, ну ничего Я думаю, что будет не критично. Да, вот таким вот образом мы закрываем, но когда мы закрыли, уже нам плохо видно стало Как пилит нашего червя Так, ладненько, это не вариант, нам нужно отражать полностью и целиком, как происходит расчленение червячка Подумаешь, что-нибудь если вылетит, не так страшно Вот сейчас, кстати, как раз таки момент, когда нужно опять-таки резаки отодвинуть назад да, и происходит у нас пока, что это вручную. Нажимаем на реверс. И они у нас должны, по идее, отойти. Но они почему-то не отходят. Алло, вы что меня сегодня не слушаетесь? Все же нормально, я же тестировал. Не хотят они отходить. Видимо, где-то что-то закусило у нас. Пойдем пр проверять, пойдем тестировать. Где-то у нас здесь имеется косяк. Ага, вижу косяк. Вот этот косячок мы сейчас и уберем. Так, раз. Ну-ка в присядочку. Все, все, все, поехал назад. Как бы меня здесь не придавило! Все, поехал он назад, но ну, сейчас мы его опять-таки направим куда нужно. Так, давай уже. Так, не закрывайся, не закрывайся. Давай уже, давай, продолжаем работу. Мы уже больше половины червя, смотри, спилили. Осталось всего лишь два колеса. Наблюдаем из первых рядов, что называется. Давай, давай, давай, подпиливай. Да, главное, чтобы у нас он не сел на эти самые резаки. И мне иногда приходит мысль, что здесь нужно сделать какой-нибудь специальный отбойник сверху них. Но это усложняет конструкцию и делает ее еще более нестабильной. Так, давай-ка еще разок. Пробуем вручную, регулируем все это дело. Убираем обратно. Да-да-да, пускай у нас конструкция упадет и колесико пускай туда падает. Блин, чуть палкой полбу не заехал. Ты смотри, какие шматки вылетают. Вон! Вон куда улетел. Вот для этого и нужна вот эта крышка. Так, все, давай Назад. Назад, назад. Вы видели, какой шмоток сейчас только что у меня над головой просвистел? А он мог бы мне в голову прилететь. Так, ладно. Теперь уже можно закрывать. Теперь уже точно надо закрывать, потому что куски сейчас будут лететь просто-напросто э, во все стороны. Чем меньше у нас структура, тем она становится легче, и тем у нас куски летят дальше. Так, так, так, отлично. Продолжаем расчлененку. Вот там у нас, смотри, он жарится, варится у нас червячок. Или же то, что от него осталось... Совсем немножечко. Все, все, все колеса подпилили. Да, опять у нас осталась часть, которая наверху. Так, мы этого не допустим. Мы сейчас снова отдаляем. Снова отдаляем назад. Снова реверсом. Убираем резаки назад, чтобы у нас все было нормально. Да, да, да. И вперед снова, вперед. Последний, я так понимаю, финальный заход. Ё-моё, только что, ребят, меня опять... Ты, ты видел, что сейчас произошло, а? Вот ты сейчас видел, что произошло? Это все побочный эффект, да. Это все просто-напросто несоблюдение техники безопасности. Мне прям в голову даже через пролетело, через вот эту сетку защитную. Прям в голову мне долбануло. Я вроде бы стоял нормально, да. Но из-за того, что я стоял вот здесь, а там внизу всякие штуки летают, меня просто долбануло. Поэтому надо соблюдать технику безопасности всегда. Вот они последствия, да. Никогда не делайте, соблюдайте технику безопасности, да. Я, как говорится, по поторопился, да, поспешил, людей насмешил. Так, ну что, вырубаем тогда мы резачки. Да-да-да, точнее, открываем яму нашу. Сейчас-то уже можно. Как говорится, был червячок и полностью целиком весь э, вышел, да, закончился, да. Вот таким вот образом у нас происходит демонтаж, да, вот таким образом мы избавляемся от ненужных нам э, структур. Покойся с миром, червячок, да, ты был хорошим нам помощником, но на смену старых технологий, как всегда, приходят э, новые. И в ближайших своих выпусках по космическим инженерам я постараюсь сделать обзорчик вот на этого своего нового майнера, который нам и заметил вот этого значит покойного э, червячка ну что ж на сегодня это пока что вся информация которую я хотел тебе предоставить продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует